Клево всем, друзья. Я сегодня на Кубане с маховой удочкой. Приехал попробовать половить что-нибудь на поплывок. А вдруг есть одна неплохая обр... обраточка. Но дело в том, что ловит с обрыва. И я так и не нашел тяжелые поплывки. Поэтому у меня 6-граммовый поплывок. Здесь был 8-10 надо. Несмотря на то, что на обратке. Тем не менее, буду пробовать. Посмотрим, что получится. Погнали, друзья! Для начала уже попробовать добыть воду. Ну. <смех> Немножко достал, пойдет. Друзья, начну с грунта. Есть у меня немного грунта, пересохшего с огромными камнями. Ну, в принципе, так как я буду ловить на поплывок, пойдет. Для начала немного водички в грунт. Главное не переборщить. Не знаю, крупные камни сильно откину. Главное не переборщить, чтобы он не начал комковаться. Иначе будет не очень удобно мешать. Всё, вон там все и прикормка у меня две пачки леща черного по 0,8 его вроде только начался сентябрь а ночью уже. Сегодня приехал, было 11 градусов у нас. А Днем обещали по 30. Такой <смех> непонятный погод. Нашел уже глубину, выставил для удочки. Ну конечно уровень воды большой, еще не упала до нормального летне-зимнего уровня несет довольно сильно ну посмотрим попытаюсь что-то поймать обожаю ловить на течение на поплавочную удочку это просто такой огонь такой класс и такое разнообразие рыб просто сказка первый раз добавил водички сейчас 5 минут постоит и буду продолжать в прикормку добавлю каши вот такой вот кашки. разварилась у меня она блин отвлекся и кашка у меня разварилась. не получилось моя любимая, когда все зернышки по отдельности. А получилось, как большинство делают. Каша в виде каша. Ну и ничего. Горох не разварился, а вот пшено разварилось. Пойдет. Крупные частички все равно есть. И у меня здесь есть чуть-чуть мидии на остатки. Вообще капельку. И волью ее. А то лежит, глаза мозолит. Всё, это добро перемешиваю. Как она нагрелась? Прикормка, говорю, теплая, теплая, можно руки греть. И высыпаю ведро с грунтом. И теперь все вместе перемешиваю. Будет Нет, такая прикормка тяжелая с грунтом, быстрее будет доходить до дна. Отличная вот такая прикормка получилась. Отлично. Сейчас буду лепить шары и закармливать. Ой, как хорошо лепится! Вот такой шарик, липкий, тяжелый. Вот. Горох, зерновые. Вкусно пахнет. Две трети сразу закормлю, остальное оставлю. Чуть попозже еще докормлю. Рыбалки у меня немного, всего часа три. Так что хватит. Ну что, друзья, сейчас забрасываю, смотрю примерно, где у меня будет проходить линия проводки. И начинаю закармливать. Вот такой красавец. Готово, все, сейчас наберу воды ведро, это будет у меня садок, так как здесь до воды 4 метра, никаким садком не достать, и буду пробовать начинать ловить. Да, грохот при закорме стоял знатный, с 4 метровой высоты огромные шары, бах ба бах начну с опарика Оба, оба, оба. Поклевочка была первая. Есть. Густерка. Густерка небольшая. Отпускаем. Первая рыбка. Класс. На придержке, как положено. Где сюда? Уклеечка. Уклейка. Комары жужат. Да, несет очень сильно легкий поплывок для таких условий. Так кто у нас? Микрошамайка. Да, махонькая шамая, друзья. Вот такая. Опускаем девочку. Маленькая шамая. Да, походу очень быстро проносится и ничего не успевает. Здесь много американского сомика. Карась, густира. да все здесь есть. Но вот пока полный ноль. Уклейка и все. На кукурузу. Уклейка, друзья. Маленькая. На кукурузу. Отлично. Латвичка, друзья. Хорошенькая, толстенькая. Отпустим. Такая красавица. Беги. Ветер прохладный, друзья. Думал раздеться не... Ветер очень холодный. Пока солнышко не вылезет, холодно. Ого! Красивая поклевка была. Хорошая густерка. Резкая, мощная, на утоп. Настоящая поклевка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто там такой? Кто это у нас? Платва хорошая. Вот такая плотвинь шикарная светленькая кубанская вода мутная здесь и поэтому плотва светлая почти как таранка Ого! Ух, нифига себе! Ого! Вот это давит! Ого! а ну ну ну Ничего себе! Слушай, а что-то там такое, а? Какой то монстр, друзья! Ни хрена себе! Нифига себе! Ого! Вот это, да! Вот это, да! Сомик американский! И как же мне его принимать? У меня палка, подсак у меня и 2,7 метра, а тут Ой, чуть не упал. Мне не достаю. Бьется на руках. Или пан, или пропал. Есть! Смотрите, какой красавец, друзья. Вот такой усадой полосатый всадил. Вот это боец для такой легкой удочки. Так, и пасты. Так, главное не, не рухнуть с обрыва. Смотрите, друзья. Вот такой красавец. Что, грамм 400. Красавец. Вот это вот он садил, Фух, Вот это была борьба. А вот ради этого, друзья, и вся рыбалка, это класс. Мощная резкая поклевка и потом вводил. Еще хочу, друзья, еще вот. Ради этого на рыбалку мы, друзья, все и ездим. Хух. Ой, тут срезнутся, тут уже обрыв, вот на краю ноги стоят. Там аккуратно надо. Не достает. Вообще, подсак у меня на придержке как дал. Вот это было. Вот это был огонь. Фух, вот это я кайфанул, ребята. Если честно, даже думал сазан. Вводил как угорелый. Иди сюда, иди, иди, иди. Кто это? А, густерка хорошая, О, хорошая! Вот это густера, я понимаю. Ой, удочка, не уезжай. Отличная густера, друзья. Просто шикарная. Классно, тихо никого нету на той стороне в станице петухи рот кто это тут маленький рыбчик рыбец маленький да или нет или плотва а плотва небольшая отпускаю пусть плывет классно очень классно крючок поставил большой Постоянно дюб, дюб, бьет, а не садится. мелочевка. Хочется что-то вот типа сомика, густеры крупной. Чтоб у этих рыб шансов было больше. А вот что-то сомика нету. Наверное, дальше стоит. Его здесь много, но вот клевать не хочет. Да, тут, конечно, баллонка нужна. Это вотчина баллонки. Баллонской удочки. стового маха не очень. слишком быстро несет. чуть-чуть бы медленнее было бы отлично. оба, оба, оба, оба, кто ж там такой, карасик, друзья, карасик, оба карась друзья карась какой красавец вот вот так вот на удочку карасика поймал хорошая веселая рыбалка мне нравится тем рыбалка на удочку и классная Легким удилищем ловишь разнообразную рыбу, это класс. Ну что, друзья, клёв заглох, буду собираться домой. Я в это место ехал именно с удочка, чтобы поймать вот этого красавца. Очень хотел поймать американца на удочку. Я это сделал, план минимум выполнил, кайф получил. Рыбку половил. Главное, приз, зачем я сюда ехал, поймал. До новых встреч, друзья!